Номер э, машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что вы проехали по платной территории, которая находится в аренде. Ну, еще то, раз. С, которая платная территория, которая, которая находится в аренде сельского совета Маяки. В аренде сельского совета да. маяки. Что-то вы сейчас, сейчас сказали, какую-то билиберду, честно говоря. Отказ платить, я пишу, что отказ платить больше вы сюда не заедете. И все. Вас а, сюда не пропустят. Э -э все, пишите, что мы все, не, а? не собираемся платить. Все, все, вот и, мы, все, и мы по-любому сюда хорошо. приедем. Хорошо, и, и, и посмотрим в следующем видео, как мы сюда приедем. На реке что, рыбалка Не река. Платно? Я за то, что вы будете проезжать по платной территории, которая платит аренду за эту территорию. Какую аренду? Сельский совет. И там вам все объяснят. Кому конкретно? Мэру. К мэру сельского, сельского совета. голове лично рады. Друзья, вот такие вот провокационные варианты. Вам сразу говорят, что вы больше сюда не заедете и так далее. Но не стоит на это вестись, потому что у него вообще нет никаких документов. Он просто приходит и тупо требует деньги. Вообще, просто вот на ровном месте. В сторону Старого порта, вы поняли? Да. Вот там ходит человек и требует с рыбаков по 200 гривен. Да. Вопрос, он говорит, он все время ссылается на вас. Ну вот, вот именно на вас, Леса. Говорит, вот обращайтесь в голове селищной рады, я вам потом покажу на видео. Вы видите, сколько здесь мусора? А вот чеки, вот эти, прямо напротив. То есть получается, по этой дороге, которая ведет к Днестру, вот туда вот, вот, вот это вот находится. Уважаемые экологическая инспекция, пожалуйста, прийти сюда, напишите вот это всю, всю эту нечисть. И пусть вот эти вот... Не до Недолюди, которые сюда выбрасывают этот мусор, заплатят огромные штрафы. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клёвого». Сегодня вторая часть об этом аферисте, который ходит по берегу Днестра и собирает деньги с доверчивых рыбаков. В первой части, когда этот аферист написал на нашем пропуске отказ, сказал, что типа, нас больше туда не пропустят и так далее. Поэтому э, в этот раз Валентин поехал сам, потому как э, в корешке был написано его номер машины. И мы посмотрим. Проведем эксперимент. Пропустят ли его машину через чеки на Днестр. И подойдет ли к нему этот Александр и будет ли требовать деньги. Вот такой наш эксперимент, снятый с самим Валентином. Видео снималось на телефон, поэтому заранее прошу прощения за качество звука и изображения. Добрый день, ребята. Я, как обещал, продолжение следует. Продолжение следует насчет рыбалки, бесплатной рыбалки. Я нахожусь Река Днестр за чеками Проехал я нормально Дали корешок сюда Пришел рыбачу Все отлично Кстати, сборщик денег До сих пор бегает Но Он пробежал мимо моей машины Вот как увидел Дальше подбежал до наших ребят Но он даже не знал, что это наши ребята сообщества. Вот. Сейчас я их представлю, наших ребят. Александр. Все, отказ есть. Талончику дадите, я запишу вам отказ. Нет, там не талончик. Ну все, хорошо, спасибо. Александр, да. дадите документы. Документы будут. На основании Докум... которых мы вам я должны да, дать деньги. Мы дадим деньги упро... после выборов. Тогда после, после выборов вы приходите. Все. А что а а не до выборов? Что они там не могут порешать? что-то? Все решается. Вон у человека две тоже килограммы. человеком да, мы да, знакомы, как... друзья! Да, да, да, да. <laughs> человека два. <laughs> Да что, а что ж делать? Да, отказывается, что-то не хочет. Ну вот смотрите я, ну вот смотрите я участник Куликовской битвы. Вот те же документы, да, подтверждающие, что я участник Куликовской битвы, находятся у <с> мэра маякского <issue> сельсовета. Вот у вас документы находятся хорошо, у мэра, и у меня документы находятся добро, у мэра. Добро, добро, все решится. Все не будет. вопрос, пожалуйста, хотите, подходите к мэру. Нема проблем, все, все это будет, подождите еще чуть. Еще чуть подождите, все это Подождем. будет. Подождем, после выборов, то есть вы обещаете, что все а будет все хорошо. А будет, так что не переживайте. Все да. это, все будет. Ждем выборов, вы ждем выборов. Старый или новый? Что? Мэр, Титенко? Ну вы посмотрите, кто, что потом А, это вас же будет, да? Нет, <сёк> а <сёк> может вы баллотируетесь вы не баллотируетесь Нет, я не а зря а зря александр зря стали ну, бы мэром маяк добрый день ребята я так понял вы с нашего сообщества Да, я с вашего сообщества добрый день все подписчики добрый день все рыбаки меня зовут евгений буквально вот ну как бы Я основывался на предыдущем ролике Александра из да, mm -hmm. канала «Все для Клевы. Я имею в виду, основывался по разговору, который сегодня произошел с Александром, который звезда Ютуба, как я сказал. Значит, сегодня вот подошел да, вот этот Александр и говорит «За рыбалочку!» На что ему ответил Александр, будет денежка за рыбалочку, если будет э, предоставление каких-либо документов, подтверждающих э, основания, за что мы должны заплатить за рыбалочку. На а... что он сразу сказал, ребята, после выборов. Ну, я ему сразу ответил, приходите после выборов. Ну, и как бы Александр сразу дал заднюю, убежал, мы там пытались с ним... Пытались баллотировать его на выборы, как он, как он сам сказал, мэра маяк. Ну, результат вы видите на видео. То есть человек убежал, сделал вид, что он там что-то записал мои номера на машину. Ну, не знаю, записал не записал. Как как как как-то так. Так, а он потребовал у вас вроде бы этот талончик, насколько я слышал, который для въезда чтобы там записать, что вы отказываетесь платить. Как было? Потребовал, но я сказал, что я ему не дам талончик. Он сказал, ну не дашь, так и не дашь. Да. Так что, ребята, езжайте, езжайте, вам талончик дадут. Этот талончик... На въезде талончик дают... Да, это... Вообще лишних вопросов. Я вот сейчас даже заезжал, говорю, документы давать какие-то. Он говорит, не надо ничего. На номера посмотрел, выписал талончик, номер такой-то. С этим, ну, я положил как бы документы, да, чтобы не потерять на выезде. Там, не знаю, для чего он нужен, если честно, я не понимаю. Ну, вот с ним сейчас заехал, сидим, рыбачим. Я говорю, вот прибежал Александр... Попытался снять нас каких-то денег, не знаю, он сумму не озвучивал, то есть, он подошел, ребята, дайте денег. Не получилось. Извините, Александр. Да, спасибо. Пожалуйста. Езжайте сюда, рыбачьте, деньги не платите, потому что это мошенники. Добрый день рыбакам-любителям и спортсменам. Нахожусь сейчас за четвертым чеком. Хотел высказать свое мнение по поводу того, что здесь происходит с попытками взять у людей оплату. Оплата, с моей точки зрения, берется здесь абсолютно незаконно. Люди не имеют ни документов. В соответствии с 233 законом доступ к берегам абсолютно бесплатный. Помните об этом. Не нужно платить, потому что люди абсолютно берут ни за что ваши с нами деньги, не давайте людям деньги, потому что таких людей будет все больше и больше и если такая тенденция будет продолжаться, то скоро уже не будет возможности платить ни денег ни на каком берегу бесплатно. Спасибо Александру за то, что он борется за наши с вами гражданские права, если мы не будем поддерживать его в его борьбе, то Каждый из нас проиграет и будет отдавать те деньги, которые может потратить на нужды своих семей, на те же снасти, на какие-то расходники. Желаю всем хорошей рыбалки. Помните о том, что доступ в соответствии с 23 законом бесплатный и никакие оплаты за просто нахождение на реке и право рыбачить. Это ваше конституционное право, которое вам гарантирует закон и Конституции. Будьте здоровы. Кстати, друзья мои, мусорную свалку, которую я вам показывал в прошлом видео напротив третьего Чека вдоль дороги на Днестер уже <закопали>, закопали. Представляете? Эти умеют быстро работать, оперативно работать и видно, что смотрят на мои видео. Это очень хорошо. Чего не скажешь про экологическую инспекцию. Эти ребята, к сожалению, работают мягко говоря, слабо показывая свою инфатильность. Ну, я так помню, что ребята привыкли работать в кабинетах и поднять свою задницу, и приехать быстро описать это все дело не в состоянии. Жаль, очень жаль. Что касается этого афериста, который собирает деньги, вы поняли, да? Что все, что он говорит, вообще не стоит придавать этому значению. То, что он говорит, что после выборов, ну это все разговор ни о чем. Если вы внимательно смотрели первую часть видео, там голова Селищной Рады сказал, что у сельсовета нет полномочий, чтобы распределять какие-либо участки, там земельные и другое, вне населенного пункта Маяк. Даже после выборов ничего там не изменится. Никто не имеет права с вас собирать деньги. И еще одно маленькое объявление для тех, кто для наших рыбаков, создают какие-то условия. И наши рыбаки платят не за рыбалку, а за услуги. Если вы такие есть на нашем Днестре, отзовитесь. Мне было бы очень интересно рассказать о вас, о тех, кто работает в открытую, работает честно и платит налоги. Пока что я вижу, это либо вообще в наглую работают без документов, либо с документами, но требуют деньги за рыбалку, либо как общественная организация просто э, требует деньги, мягко говоря, требуют деньги добровольным взносом. Вот что пока я вижу. То есть нормальных условий для того, чтобы давать какие-либо условия, услуги, я не вижу. Нет таких. То есть все работают, мягко говоря, через одно место. А хотелось бы увидеть пример для подражания другим, как можно нормально, красиво организовывать рыбалку и предоставлять Реально, услуги. Услуги. Так что, если такие есть, меня легко найти. В ссылке в описании есть наше веб-сообщество, в котором я являюсь администратором. Поэтому пишите, звоните. Мы с вами свяжемся и обязательно про вас расскажем, если вы такие есть. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, все для клёва. Ну, и а я прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, все хорошо. Пока.